Вентиляционные выходы польской торговой марки Virplast наиболее простое решение для организации вентиляции в доме. Вентиляционный выход TurboNormal разработан для обеспечения принудительного воздухообмена в помещениях домов с готовыми крышами из битумной черепицы, профнастила или фальца. Он предназначен для вывода вентиляционных труб из промышленных и нежилых помещений с повышенным уровнем влажности, таких как склад, бассейн или гараж поскольку зимой автомобиль выделяет много тепла. Во избежание теплопотерь воздухообмен можно регулировать с помощью регулятора вентиляционного зазора внутри помещения, а не мостата. Вентиляционный выход Турбо состоит из небольшой трубы с металлическим колпаком-турбиной диаметром 150 мм, проходного элемента основания, общая высота 550 мм. Труба сделана из металла, что обеспечивает высокую устойчивость вентиляционного выхода к ветровым нагрузкам, особенно во время работы турбины. Turbo Normal использует динамическую силу ветра для повышения естественной тяги в вентиляционной трубе. Независимо от направления силы и типа ветра, насадка турбины всегда вращается в одну и ту же сторону. Вентиляционный выход Turbo Normal не нужно устанавливать выше конька, в отличие от громоздких дымоходов. Специально разработанный проходной элемент позволяет устанавливать вентиляционный выход Normal на уже смонтированную битумную черепицу, профнастил или фальц. Благодаря своей конструкции, вентиляционные выходы обеспечивают полную герметичность соединений на крыше.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 серо-коричневый, коричневый, коричневый черно-серый, графитовый. Поэтому совсем не составит труда гармонично подобрать вентилятор в цвет вашей крыши. Аккуратные и изящные вентиляционные выходы в натуральных оттенках внешне только дополнить любую крышу, в отличие от громоздких кирпичных кладок. В комплект упаковки входит все необходимое для установки винт на крыши. Саморезы, труба с турбиной, основание. Нет необходимости что-либо докупать.